Ради Бога, не обещай мне ничего большого, не надо, вот маленький спичечный коробок, в нем я живу, можешь взять свои вещи и перебраться ко мне. Если мир начнет отрицать нас, подавляя своим величием, мы попросим Адама и Еву, чтобы они нас не производили на свет. Вот маленькое колечко, в нем я живу. Я кладу его на камень и сам сажусь посередине. Можешь взять свой бинокль и перебраться ко мне. Присядь со мной рядом в середине кольца и оглядись вокруг. Не наши ли с тобой имена написаны там, на горизонте? Но перед тем, как перебраться ко мне, обещай мне, что ты не притащишь с собой ничего большого, Оставь эти большущие туфли, которые то и дело натирают ноги, и эту большую планету оставь за нашим кольцом, здесь ей не место. Вот эта крохотная мысль, не дающая мне покоя, о прахе и пыли, в которые должен я вдохнуть мое дыхание, о маленькой жизни в маленьком этом кольце.